Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, решил записать видео, у многих возникает вопрос в последнее время, что такое происходит, то есть есть два, казалось бы, абсолютно не связанных между собой события, то есть с одной стороны у нас какой-то прям удивительный рост акций «Сургутнефтегаза» на рынке происходит. С другой стороны, произошло следующее событие, которое обращает на себя серьезное внимание. То есть, у нас центральный банк России снизил процентную ставку, понизил ключевую ставку, причем понизил гораздо больше, в два раза больше, чем ожидало большинство аналитиков. И при этом, получается, это должно было бы привести к ослаблению рубля и к росту доллара. Потому что когда у вас снижается процентная ставка Центрального банка России, то есть получается доходность инвестиций в российские активы, она уменьшается, потому что происходит снижение процентной ставки. Становятся менее привлекательными операции к trade когда люди занимают в долларах, приводят в Россию, захеджируют свой валютный риск и размещают соответственно, в облигации федерального займа российские. И на этом зарабатывают, скажем так. Поэтому получается, что события на самом деле, вот два этих события, они между собой абсолютно никак не связаны. А с другой стороны, это моя гипотеза, да, то есть это не значит, что так оно есть на самом деле, то есть это такая информация к размышлению. То есть что получается? Получается, что есть некий продавец, который продает в большом количестве Доллары, хотя, по идее, доллары нужно покупать, если, если понижается процентная ставка в России. И, с другой стороны, непонятный рост акций Сургутнефтегаза. слухов по этому поводу достаточно большое количество. Здесь я, наверное, выскажу свое собственное мнение. Я не исключаю того факта, что действительно слухи связаны с тем, что Сургутнефтегаз может претендовать на долю Лукойла. Возможно возможно будет совершаться покупка, и в этом случае у нас есть фактор, еще связанный с тем, что ну, покупка-продажа через офшорные юрисдикции, она достаточно серьезными рисками сейчас сопряжена. Поэтому если предположить такую гипотезу, что действительно Сургутнефтегаз с его очень большой денежной подушкой, которая составляет там, порядка трех триллионов рублей, может купить долю в одном из лучших частных нефтегазовых компаний в Что мы в этом случае можем наблюдать, да, предположить в качестве гипотезы, что сделка пройдет в российской юрисдикции, что сделка пройдет за рубли, а Сургут нефтегаз, соответственно, имеет кашевую позицию преимущественно в долларах. Поэтому, возможно, готовясь к сделке, он продает доллары, которые он имеет сейчас на балансе у себя непосредственно для того, чтобы закрыть сделку в российской юрисдикции и расчеты провести непосредственно в рублях. Это на уровне гипотезы, да, то есть здесь становится немножко, может быть, понятно две, казалось бы, абсолютно не связанные вещи. С одной стороны, рост, рост акций сургут-нефтегаза, с другой стороны, какое-то небольшое такое давление на акцию лукойла и а, укрепление рубля на фоне сниженной процентной ставки центральным банком. Потому что есть большой продавец, который продает свою собственную валюту для того, чтобы купить рубли. И тогда, скажем так, пазл, наверное, складывается. Кто мог покупать? Могли покупать инсайдеры, могли покупать компании, у которых или банки, у которых открыты. Счета «Сургутнефтегаза», где они, возможно, видят, что происходит продажа долларов. И продажа доллара, возможно, происходит в больших объемах. И это говорит о том, что, в принципе, компания готовится к какой-то существенной покупке, да, то есть каким-то активным движением. И, возможно, здесь как раз-таки идет игра, была игра, да, то есть, которую мы наблюдали последнюю там, неделю, дней 10, в акциях «Сургутнефтегаза», причем как в обычных, так и в привилегированных. Это мое мнение, это моя гипотеза, да, которую просто хотелось поделиться, да, попытаться состыковать эти два независимых, необъяснимых, пока что я не нашел нормального разумного объяснения данной ситуации, события. Я думаю, что, возможно, собака зарыта именно в этой ситуации. Так это или нет, покажет только время. Я здесь на канале, в принципе, могу поделиться своими мыслями. Еще раз скажу, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А это то, что называется мысли вслух. Если вам понравились мысли, если вам понравились выкладки, может быть, у вас есть свои собственные гипотезы. Самая главная гипотеза, самый главный ответ, который требует... Ответ, который нужно получить, вопрос, на который нужно получить ответ, заключается в следующем. То есть, если центральный банк снизил процентную ставку даже больше, чем от него ожидали, почему укрепляется рубль? Если у вас есть свои собственные гипотезы по этому поводу, пожалуйста, оставляйте их в комментариях можно обсудить, исходя из этого я могу записать новые видео. Ну а если же понравилось видео, то ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем колокольчик, чтобы получать новые видео. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи и всего вам самого хорошего.